Здравствуйте! Многие мои подписчики и зрители часто задают мне такой вопрос. Как часто необходимо поливать виноград? Вот эта емкость мы видим 0,5 литра. Корешки здесь уже есть. Этот стаканчик с этим черенком стоял у меня на южной стороне. Я его поливал один раз в неделю. На западной стороне поливал один раз 8-9 дней. Но ради вас я решил пожертвовать одним черенком. Его перелил для того, чтобы показать, что может быть от частого поливания винограда. Как многие хотят поливать каждый день или через день. Этого я никому не советую, потому что будет вот такой плачевный итог. Видим, лист уже побурел, такой красный пошел. Завернулся зонтиком, это первый признак гниения корешков, чтобы знали. Кислород здесь не проходит, хоть и почва у меня рыхлая, но она залитая. Всегда во влажной среде, земля, кислород не так поступает. И корешки начинают гнить. 90% что этот черенок уже не выживет. Но 10% я его еще попробую спасти. Что я буду для этого делать? Сперва необходимо сделать здесь отверстие. Взять тонкую спицу и насквозь ее проткнуть, эту землю. И поставить теплое место. Но ну, не сильно теплое, чтобы не шло испарение, потому что запариться корешки тоже плохо. И поэтому необходимо сперва дать им кислорода, чтобы они подышали. Или здесь в стаканчиках сделать прорези. Прорези можно сделать где прямо ножом или чем. Или прожечь шилом, чтобы кислород сюда попал. Тогда еще 10% есть возможность такой черенок спасти. Еще многие хотят в таком молодом возрасте черенка поливать их удобрением. Это тоже я не советую. Почему? Корешки здесь молодые и нежелательно давать здесь подкормку. Потому что корешки мы видим, они белые, молочные, можно так сказать, и они могут повредиться. Поэтому если вы желаете подкормку какую-нибудь производить, то лучше делать распыление по листве. Это тоже будет своевременно подкорка. Для такого молодого саженца подкорку не надо делать. Если мы положим сюда хорошую землю, то этому черенку для полного развития достаточно. Здесь витамина и всего есть. Если вам так хочется сделать подкормку для данного черенка, винограда или другого растения, то сделайте это лучше по листве, но никак не лейте сюда. Вот итог, какой может быть от перелива. Поэтому не долив. во-первых, вы можете обратить по цвету земли, которая здесь, есть прозрачный стаканчик. А вторых, листочки будут опускаться. Так они стоят ровненько, когда им всего достаточно. А когда у них будет сухая здесь земля, то они просто опустятся. А от переливания, вот мы видим какой итог. Поэтому не старайтесь переливать почву в черенках. Независимо это виноградные или другие какие-нибудь рассады вы высаживайте черенковые. Не надо этого делать. С вами был канал Делаем Сами. Надеюсь, что после просмотра данного видео, многие начинающие виноградари или садоводы примут этот совет к сведению. Надеюсь, это видео было полезным. Кто желает быть первым в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на его. Всем желаю успеха. До свидания.